Как странно устроен человек. Мы постоянно твердим, поскорее лето, ведь тогда можно одно, второе, третье. Живем четырьмя-пятью теплыми месяцами, не задумываясь о том, что наслаждаться нужно не только в теплые деньки. Всем привет! С тобой сегодня я, Камиля Харисова, и это «Универ Ученые Ученый КФУ против опасных бактерий. В лабораториях университета продолжается работа над созданием лекарственных препаратов нового поколения. Стань учителем и ты! В КФУ разработали новую программу переподготовки бакалавров. В лабораториях КФУ продолжается усердная работа над созданием лекарственных препаратов нового поколения. Очередной проект, получивший грант Российского фонда фундаментальных исследований, совместная разработка научных коллективов Института фундаментальной медицины и биологии и Института физики Казанского университета. Подробности в нашем следующем сюжете.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 Чтобы стать учителем, раньше нужно было пройти 4-летний курс обучения. Но благодаря разработке новой программы КФУ, стать учителем теперь может почти каждый. Как это сделать, ты узнаешь в следующем сюжете.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 Как всегда, по традиции, команда «Универ Ньюс подготовила для тебя подборку самых ярких новостей Рунета. В эфире рубрика «Веб -ньюз». Казань присоединяется к всероссийской акции «Свеча памяти». С двух до 4 часов ночи состоится траурное шествие со свечами от Вечного огня парка имени Горького к Вечному огню парка Поведы. Ученые КФУ совершают прорыв современных методов статистического анализа данных. Проходит третий этап экологической акции по очистке водоемов Республики Татарстан – уборка дна и прибрежная зона озера Комсомольская в Дербышках. В Казани торжественно закрывается сезон студенческого спорта. В нынешнем учебном году в соревнованиях, проводимых под эгидой молодежной организации «Буревестник», приняли участие почти 6 тысяч человек. Юные казанцы получили в КУФУ урок лидерства от топового шеф-кондитера. За пять насыщенных дней в проект «Школа лидерства КУФУ» школьники прошли обучение по программе самосовершенствования. Московские дизайнеры нарисовали комиксы по сказкам Тукая. Дизайнеры представили проект комиксам по сказкам великого татарского поэта Габдулу Тыкая в Водяная и «Широле». Наверное, не зря говорят, что старый друг лучше новых двух.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 Началось прекрасное лето, мир и спокойствие в природе, прохлада озер, костры и песни. Кто знает, может быть и мимолетная любовь. С вами были Универ Ньюс. Пока!